Тут это самое сказали, что это семь жертв, не, ну семь пострадавших все-таки есть а, вот по этой бомбе Климова, рядка это... трюпа. Да. А? Это наши хера сейчас. А зачем наши? Вот, вот так, мол, просто да. ну тут поговорили, короче, может там все очищено, так-то. Типа, что они а еще раньше не знаю, да? Типа, типа так делают для того, чтобы типа шоху провоцировать, и вот поэтому попадаешь, mm -hmm. да. я поняла. Mm -hmm. Ну, хотя это уже как-то легче от этого даже. Ну, как-то что mm -hmm. mm, не знаю, как-то легче. Ну с начальником поговорили, они сюда иди, типа, поэтому так и есть. Угу. Какая же херня была и в чеченскую войну. Угу. Квартиры взрывали типа в Москве, эти типа, пошли террористы, на самом деле это. Угу. Вот. вот так. Просто никак они не могли до себя отстреливать. Такого расстояния до линии. Я тоже думаю, что это до ну, расстояния огромное. Только не вздумайте никуда валить, Тема. А у нас пехоты нету, никого нету. Мы одни остались. Из всего На чем вы поедете? Мы в дивизию приедем, напишем рапорт, что мы отказываемся дальше проходить, вот это обязан. Ну, а что, все, нужно придется служить потом? Ну да. И будет. что он за это будет? Ну, отношение будут хреновое. Будет считать трусными, а нахрен так надо посудить. Что, что сотруд лычки? Нет, просто будут, ну, хреново, типа, скажем, нахуй.